Одиноки ли мы во Вселенной? Диаметр наблюдаемой Вселенной около 90 миллиардов световых лет. Это около 1 миллиарда галактик и в каждой от 100 миллиардов до 1 триллиона звезд. Недавно мы узнали, что планеты также многочисленны. И вероятно есть триллионы и триллионы пригодных для жизни планет во Вселенной. Что значит должно быть полно возможностей для развития и существования жизни, верно? Но где же она? Не должна ли Вселенная кишать космическими кораблями? Давайте отступим немного назад. Даже если инопланетные цивилизации существуют в других галактиках, мы никогда о них не узнаем. Все, что находится по соседству с нашей галактикой, это так называемая местная группа, которая находится вне нашей досягаемости, потому что Вселенная расширяется. Даже если бы мы имели очень быстрые космические корабли, это буквально заняло бы у нас миллиарды лет путешествия через пустые области во Вселенной. Так что давайте сосредоточимся на Млечном пути. Млечный путь это наша родная галактика, она состоит из 400 миллиардов звезд. Это настолько много, что на каждую песчинку на Земле приходится 10 тысяч звезд. Это примерно 20 миллиардов солнцеподобных звезд в Млечном пути и по разным оценкам Каждая пятая имеет планету размером с Землю, находящуюся в пригодной для жизни зоне, области с пригодными для жизни условиями. Если только 0,1 из этих планет приютили жизнь, то должно быть 1 миллион планет с жизнью в Млечном Пути. Но постойте, еще больше. Млечному Пути около 13 миллиардов лет. Вначале он был непригоден для жизни, потому что все взрывалось но через один-два миллиарда лет появились первые пригодные для жизни планеты. Земле только 4 миллиарда лет, так что, вероятно, были триллионы возможностей для зарождения жизни на других планетах в прошлом. Если только одна из них развивалась бы в сверхцивилизацию, то уже сейчас мы бы это заметили. Так как же выглядит сверхцивилизация? Существует три категории. Цивилизация первого типа полностью использует все ресурсы своей планеты, если вам интересно, то мы используем примерно 25%, и вскоре, через пару сотен лет, мы станем цивилизацией первого типа. цивилизации второго типа доступна энергия их родной звезды. Тут понадобится серьезная научная фантастика. Но в принципе это возможно. Понятие как сфера Дайсона, гигантская сфера, окружающая солнце, вполне возможно. Цивилизация третьего типа контролирует всю галактику и ее энергию. Настолько продвинутая инопланетная раса будет казаться нам богоподобной. Но почему мы вообще должны увидеть там подобного рода инопланетные цивилизации? Если мы построим корабли поколения, способные поддерживать население, по крайней мере тысячу лет, то мы сможем колонизировать нашу галактику за 2 миллиона лет. Звучит очень долго, но помните, Млечный Путь огромен. И это займет пару миллионов лет, чтобы колонизировать всю галактику. И, возможно, миллионы, если не миллиарды планет в Млечном Пути, способных поддерживать жизнь. Значит, что другие формы жизни имели значительно больше времени, чем мы. Так где же все пришельцы? Это и есть парадокс Ферми, и никто не имеет ответа на нее. Но у нас есть пару мыслей, давайте поговорим о фильтрах. Здесь под фильтрами понимают барьеры, которые трудно преодолеть жизни, и они бывают довольно страшными. Во-первых, есть фильтры, которые мы уже прошли. Может быть, это гораздо тяжелее развиваться в сложной жизни, чем мы думаем? Процесс, позволяющий жизни начаться, еще не полностью выяснен, и требуемые условия могут быть очень разнообразны. Может быть, в прошлом Вселенная была более враждебной, и только сейчас она остыла, и это позволило сложной жизни существовать. Это также может значить, что мы уникальны, по крайней мере, одни из первых, если не первая цивилизация во Вселенной. Во-вторых, есть фильтры, которые впереди нас. Это может быть очень-очень плохо. Может быть жизнь на нашем уровне развития везде, но она исчезает, когда проходит определенную точку. точку, которая лежит впереди нас. К примеру, есть какая-то крутая технология будущего, но при активации она разрушает планету. Последние слова каждой продвинутой цивилизации будут. Это устройство решит все наши проблемы, если я нажму эту кнопку. Если это правда, мы ближе к гибели, чем к началу человеческого существования. Или существует цивилизация третьего типа, которая следит за вселенной, и когда цивилизация достигает достаточного развития, она ее уничтожает в мгновение. Может быть нечто, о чем лучше не знать? Нет способа узнать. Последняя мысль, может мы одни? Сейчас у нас нет доказательств существования жизни, кроме нашей, вообще ничего. Вселенная появилась пустой и мертвой. Никто не посылает нам сообщений и никто не отвечает на наши. Возможно, мы совершенно одиноки, застрявшие на крошечном шарике из земли и воды во всей Вселенной. Это вас пугает? Если да, то у вас вполне нормальная реакция. Если мы позволим жизни на этой планете погибнуть, то, возможно, больше ее не останется и во Вселенной. Жизнь исчезнет, возможно, навсегда. Если это так, то мы должны предпринять попытку стать первой цивилизацией третьего типа, чтобы сохранить слабый огонек существующей жизни и распространять его до тех пор, пока Вселенная существует и исчезнет в изобилии. Вселенная слишком прекрасна, чтобы не быть кем-то исследователем.